Добрый день, с вами Татьяна. Сегодня поговорим о пеларгонии. Что случилось в пеларгонии, когда вы заносите в дом? Все лето пеларгония цвела очень красивыми шапками, был мощный кустик, и вдруг мы заносим в дом, и проявляется такая картина. Конечно, это проявляется из-за того, что на улице разница температуры. На улице ну, поздно занесли в дом. Прохладно, а в квартире отопление и теплые поры, и она не могла адаптироваться. Лучше такую пеларгонию занести в дом пораньше, чтобы примерно была уличная и квартирная температура одинаково. Ну, ничего, что случилось, то случилось. Теперь надо что-то делать с этой пиларгошечкой. Это плющелистная пеларгония. У нее лист немного совсем отличается от такой пеларгонии. У нее он гладкий. Без ворсинок. Для начала нужно оборвать все желтые листочки. Вот даже вот такой листочки тоже обрываю. Это пеларгония новейшая сорта, так как у них узли. Видите, коротенькая. И цветоносы, когда отцветают, они не осыпаются. И вот, видите, не обсыпашки. Вот сколько не трогай, они не обсыпаются. А ну, раньше были сорта, она очень сильно мусорила. Но это тоже к сведению. Вот такие вот тоже листочки обрываю так как они много сил тянут цветонос обрываю, сухой. И она придет в себя восстановить, свою жизнедеятельность. Вот она начала уже молоденький расти. И нужно ее поставить на окошко, где более прохладный воздух, чтобы она не сушила свои листочки. Этот пеларгони можно опрыскивать. А зональную нежелательно, так как на ней ворсинки. И вода остается в пазухах ворсинок. И она может заболеть черной ножкой и тому подобное. Эту, за этой пеларгонией за нужно ухаживать. Нужно в грунт все время держать в влажном состоянии. Пересушку она не терпит. А зональная пеларгония наоборот любит просохнутую почву, просушечку. А это чуть влажное состояние. Грунт здесь э, очень мягкий, воздухопроницаемый. Здесь идет торф, перлит и земля для пеларгоний. Немножко добавлено обчищаем эту пеларгонию и с ней ничего не случится она не пропадет вот у нее много новеньких росточков Это что ж такое если у вас сортовая пеларгония то нужно ну, любимый сорт допустим то нужно ее немного будет подрезать я вам сейчас покажу, какие веточки обрезать, чтобы она лучше адаптировалась и пускала новую молодежь. А для начала я почищу ее. В горшочке я посадила три растения. То есть, когда летом они у меня цвели, очень красиво все смотрелось. Три разных ве... цвета в одном горшочке. Вот так подвесное кашпо. И все лето свисали. Очень красиво, приятно. Одно из них красное, второе бурячковое растение и белое. Очень красиво смотрится. Еще в другом кашпо у меня розовая есть. И с полосочками. В общем, у меня все сорта. Любимые сорта. Сейчас покажу, какие стволики, веточки нужно будет обрезать. Для этого берем секатор. Протираем его и обрезаем вот смотрите вот эта веточка она старая отревеснела а вот молоденький почка открылась и чтобы дать рост вот этой молоденькой почки вот эту ветку без листьев старую мы обрежем вот здесь и эта молодая росточек почечка которая открылась намного быстрее пойдет в рост и она была закуклившаяся. Дальше. Вот эта веточка и вот эта, она тоже старенькая. Ну, как старенькая. Вот есть почка просто молодая, которая просыпается. Это более лучший вариант для меня. Она просыпается, значит, вот эту ветку я обрезаю. Я не буду выбрасывать, я укореню. Но все равно... И вот почка просыпается вот в этом месте. Вот сейчас зафиксирую. Вот почечка. Он какой хороший росточек будет. В конце обрабатывать ничем не нужно, но вот эта веточка она уже отдала свои уже цветы. Все. Зачем ее мучить? Убираем ее. Вот здесь. Не повредив почечку. Листик повредила. Возле. О, все. Видите? И вот такое растеница остается у меня на окошке. Поставлю поближе к окну. И пускай наращивает зеленую массу вот это растение быстрее нарастит зеленую массу если бы я оставила вот эти вот веточки и они тянули высокие а вот это пойдет в рост более быстрее чем стояла на месте теперь вот эту веточку нужно удалить это формировка идет у нас после летнего сезона, формируем растения для зимней для, для зимнего содержания смотрим тут формировать много не надо здесь я только буду знаете что делать вот эту вот макушечку нужно будет прищипнуть чтобы она не шла в рост а пробуждались новые почки и здесь также самое, вот, видите, макушечка пошла в рост. Ну, нежелательно. И тогда кустик будет пышненький и хорошенький. Вот, видите, веточка еще не нужна. Она, правда, сама отсохла, но убрать ее тоже надо. Она декоративность нам портит. Немножко, конечно, поздно я это растение занесла в дом. Ну ничего, но крепко. Я думаю, оно с ним все будет в порядке. Смотрим, этот костик. Вот это листик, видите, как повредился. Уберем его. Обсматриваем весь костик, ничего не пропуская. Здесь почки не проснулись, поэтому я еще обрезать его не буду. Здесь вот хорошо пошел росточек. Отлично. Вот этот хорошо пошел. Потом, когда пойдет вот этот, хорошо, вот этот молоденький, вот эту старую веточку, я обрежу, чтобы дать рост вот этим росточкам. Вот молоденький, вот сзади молоденький, вот этот, а вот этот старый. Веточку я обрежу, так как на молодых росточках лучше растение цветет и развивается. В зимний период, осенний, лучше ваши растения азотистыми удобрениями не поливать, так как будет гнать зеленую массу и растение будет вытягиваться можно полить раз в месяц фосфорно-калийными удобрениями. Как только вы польете удобрением, сразу листочек начнет зеленеть и покажет свою красоту. Сейчас цветоносы я все пообрывала, которые ну, цвели осенью, и я занесла в дом с цветоносами, я их пообрывала для того, чтобы растение взялось в силу и начала обрастать листовой массой а вот здесь в горшке есть место и чтобы не, не мучиться своими черенками я просто э, эти череночки воткну рядышком если выживут я их потом пересажу не выживут вы ему потому что э, зимой летом места хватает для всех растений а зимой Нехватка места, поэтому такими методами я тоже пользуюсь иногда, сажаю совместно все. Также я вам скажу секрет, который я поливаю свои растения. Вот у меня такой препарат B12, я не поливаю свои растения, и фиалки хорошо от него цветут. И цветам очень хорошо. Удобрение. Мне не сильно любительница поливать. А В12 я балую свои цветочки. Например, берешь одну ампулу на литр воды. Размешиваешь. И поливаете свои цветы. Плющелистная пеларгония практически ничем не болеет. Вообще и вредители ее не очень любят. И она очень красиво цветущая розыбудными цветами. Каждый кто попробует выращивать в себя плещелистную пеларгонию больше от нее не откажется, это очень красивое благодарное растение. Спасибо всем за внимание, оставайтесь на моем канале до свидания. Размножать плещелистную пеларгонию можно в любое время года, так как она хорошо укореняется и весной и летом, даже зимой. Плечи пеларгония, так же, как и зональная, не любит больших горшочков, поэтому их высаживать можно по несколько штук, по несколько череночков в один горшочек. Всем удачи, всем пока!